Oh! <gasps> Всем привет, добро пожаловать на мой канал Цельняшка, я Наташа и сегодня мы с тобой поиграем в игру, где я стану мамочкой, да, это рубрика Ох уж эти странные игры для девочек И сегодня я нашла новый шедевр, мамы симулятор, нам предстоит стать настоящей мамчулей, давайте начинать девчули и не только девчули Левел отдельная, левел один, он грузится, сейчас будет весело или не очень, сейчас посмотрим Ха-ха, это я, я такая клуша, я как будто хочу какать Реально, посмотри на меня. Я такая, конечно, обыдеванная. Но у меня животик, ты смотри, шевелится. А кто живет в животике? Смотри, какая я клуша. Я реально старая бабка, которая хочет присесть куда-нибудь. мо мое. ой Ой-ой-ой, куда ты пошла? Стой, вернись, я все прочую. Это мой дом. Нихера себе, это мой дом. Эм, инструкция. Начните вашу игру с составания вашего хобби. То есть мне нужно выбрать хобби, да? Хорошо, я, я сейчас э, выберу себе хобби. Почему нет? Пойдем. Мне нужно наверх. А у меня есть муж? Я надеюсь, у меня есть муж. Потому что если мужа нет, все тщетно. Я поднимаюсь по лестнице. По лестнице, кстати, я нормально иду. Не так, как будто я хочу какать. Да и вообще. А, я вот когда встаю, я такая, типа. а-а-а! Подожди, это муж мой спит? Кто это в моей кровати, я не понял? Ты что делаешь Ты кто такой? Это подождите, это мой муж. Это мой муж, вздрыхнет. Давайте его пнем. Херли он спит. Ты чё спишь? Ты чё спишь? Так, мне нужно сюда встать, Чё, я кнюляка, что ли? Я разделю с тобой свое ложе. У -у -у -у. Ой, смотри, я его разбудила. Привет, Василий или кто-то? Игнат, я не знаю. Так, мы что, решили? Еще быстренько ребенка сделать? сейчас произошло. У нас произошла любовь или еще один ребенок, непорочное зачатие. Что это было сейчас? Внезапно наступает второй уровень. Я не против. А у меня что? У меня прям и дети вырастут, и собака будет, судя по картинке. Ничего себе. Ну смотри, я с мужем что-то подела. Инструкция. Сделайте э, завтрак для вашей виртуальной семьи. По-моему, она вполне себе реальная. Посмотри, какая я реалистичная. Ну просто посмотри, какая сексуальная женщина. Я бы вдула, вдул. Ну, и собственно, кто-то и вдул. Ветер надул. Ветер надул, ветер навдул. Ну, кухня-то обычно на первом этаже, не знаю. Это моя семья? А чё вы? это мой три, мой мой третий ребенок? Неудивительно, что я тогда хожу так. А чё вы сидите такие хмурые? По-моему, у них что-то случилось. У нас вся семья испытывает запор. Мне кажется, мы чем-то кормим их не тем. Мне кажется, нужно им сделать, чтобы мы с черносливом. На дочку вообще посмотри, она смотрит на батю такая думает, я тебя убью сегодня ночью. Эй, я тебя зарежу. А сын смотрит такой в стену и типа такой: А мне норм, я люблю папу. Папа самый лучший. А теперь посмотри на этот взгляд убийцы. Просто посмотри на взгляд убийцы этой маленькой детьми. Как посмотреть-то, еб твою мать? Она такая, убить папа. А сама такая безобидная, сердечком по центру. А папа такой сидит. А что папа делает? А папа что? А папа такой, я тебя перегляжу. Ладно, давайте готовить еду. Сисы у меня, конечно, уже отвисли. Ну, что поделать? Давайте готовить завтрак. Давайте готовить блины. Я кулинарка. Я мамина. Ой, а ты ж на плиту рук прижёшь. Я какую-то куру, я коры ягнёнка готовлю судя по всему. Нихера себе. <связь> пожар, пожар. У нас пожар. Какой законченный уровень там пожар. третий уровень и мы что-то сейчас будем с мужем пить, а дети куда-то внезапно исчезли. Мне кажется, дети как бы наши все. Видимо, батя раскусил дочь или дочь убрала сына. Сделайте прекрасный фруктовый сок для ребенка. А это кто такая? Это любовница? Это кто такая? Я тебя не знаю. Это что это? Это моя дочь так выросла? Подожди, меня кажется, обманули. Это не мои... Это не я. Это кто это? Это что это за шмардень? Ты кто такая? Я тебя не звал. Иди отсюда, нахер. Иди отсюда, нахер. Это кто? Это кто? Ты кто такая? Четвертый уровень? Я не поняла, что это за баб, Возможно, это была наша выросшая дочь или любовница. Возможно, Ну, вот, смотри. Это, по-моему, реально был какой-то, я не знаю, непорочный, непонятно что. Сервируй завтрак для твоей семьи. Смотрите, дети. Нихера себе, я богачка. Я богачка, не сука, ягненка. Смотрите, дети. Дети, я несу жрать. Баб, батю не трогать. Я несу есть. Вы рады? Это вам. Жрите, твари. Ненавижу вас. Смотри, они счастливы. Посмотри, какая счастливая семья. А я могу покушать сердечко. Все меня любит. Как приятно. Надеюсь, ты меня тоже любишь. Лайк, если это так. Я тебя вот люблю. Пятый уровень. А, кажется, судя по всему, наша доча пойдет в школу. Ой, блин, а что это? Мне прыгать нельзя, я беременна. Покинь своих детей в школу. А, довези своих детей на автобус. Блин, дети, ты куда идешь впереди матери? Смотри, у нас соревнования, что ли? Кто быстрее дойдет? Ну давай. Кто дойдет быстрее до машины? У нас конкурс здесь, смотри. Очумелые ручки. Сын явно лидирует, но я ему поддаюсь. Я жмать. Я жмать. Я люблю своих детей эта девочка вообще ходить без меня. У смотри. Не, сын-то быстрый. Сын Ули, смотри, я иду с тобой. Ты какашку донесешь там размазываешь по штанине. Ну, пойдем. А, мне нужно их довести до автобуса, мы так долго будем идти до автобуса. Ну, ладно, пойдемте, что. у нас соревновательный момент. А если я пойду вперед? Блин, сын все равно сломан. Мне придется его подталкивать. Сын, пойдем. Сына, иди за мам. Во, смотри. Во, я починила детей. Дети, идите за мной, я мама гусыня. Я мама гусыня, я вас в школу провожу. Давайте, идите сюда. Вы где я там, ну, епта? Мне еще книжки читать. Пойдем. Вставайте, дети, пора в школу. До свидания. А почему я вас от соседского дома вообще провожаю? Это вообще законно? Все, дети, до свидания. Я пойду с папой делать вам четвертенького. Да, такова жизнь. На всем она и строится. Вот именно на этом. А? Отправила детей в школу. Шестой уровень. Мы уверенно, но верно с вами идем куда-то в очень интересном направлении. Да что я прыгаю все время? А, посиди. А, короче, на, надо посмотреть на своего мужа перед тем, как он едет на работу. Дорогой, ты что, на работу уезжаешь? А как же это... Я думала, у нас как бы будет что-то интересное, а тут даже время дается. То есть можно не успеть в теории. А что будет, если не успею? Будет фейл! А давай пойду погуляю. Подожди, дорогой, сейчас посмотрю, познакомлюсь с соседями. Смотри, какие богатые тут райончики живут. А когда я буду рожать? Я хочу рожать. Когда будут роды-то? Сколько можно вот этим вот заниматься? Это неинтересно, я хочу родить. Я хочу родить ребенка. Муж. Ты что-то стоишь как-то так широко, тебе мешает что-то, да? Ну, пока, дорогой. Все. а я ему даже помахала. Теперь пойду развлекаться заниматься взрослыми делами. Готовить суп. А ты что подумал? Я буду готовить суп. Седьмой уровень, это что это такое? А, нужно покормить куриц. Ни хрена себе, у нас есть курицы. Серьезно, у нас есть курицы? Да ладно, мы вроде бы не в какой-то деревне живем. Смотри, вполне себе цивилизованный город среди гор. Но у нас есть куры, ладно, давайте покормим кур. Где куры? Это, это, это куры? Это голуби. Кого хрена я кормлю голубени, что я Это я не, не не не не хочу. А почему у меня есть проход к соседям? А зачем мне проход к соседям? Это странно, ну ладно. Давайте я покормлю своих кур, но ну, это реально, это голуби. Ладно, похоже на кур, они просто какие-то голубиные куры. Это новый вид кур. Ты просто ничего не понимаешь. Это новый вид кур. Кушайте курочки. Ням-ням-ням. Вкусняшечка какая. Ммм. А пахнет... Левел восемь, а тем временем мы приехали в супермаркете. Когда рожать, я хочу разродиться уже, как бы пора. Купи еду своему мужу в супермаркете. А почему только мужу? А дети как бы все, дети нахер не нужны. Ну действительно, что? а бегать я не умею, да? Я могу только шалава-лево идти вперед. А где все люди-то? Люди все, наверное, работают. Это я одна такая неработящая мать. Хотя посмотри на мои губы, мне кажется, я очень даже рабочая. Мне кажется, я ночью в тайне где-то там подрабатываю, понимаешь? А ночью я где-то там подрабатываю. Я вижу супермаркет. Я иду к нему. Я на самом деле мечтаю уже разродиться, потому что тяжело ходить с пузом. Тут будет вообще момент родов, там и всякое такое, или тут чисто беременная мать занимается домохозяйством. Ну и как бы такое себе. Я, конечно, знаю, как быть домохозяйкой, но это нас дополнительно с вами научит. Ну, что там, как там? Ну, здрасте, а чё, даже продавщицы нет? А где вход то? А как войти? А. А можно я войти? Подожди, я не могу пройти. Я не могу. чё, охерел, что ли? Э, ходи нах. Да дай войти-то. Все, сходила. Кажется, эта миссия невыполнима. Как мне пройти-то? Пусти меня. Пусти. Она меня не пускает. Может быть, где-то есть черный вход? Пойдем искать черный вход. Может быть, где-то я там войду в другом месте, потому что что-то пока что мне не получается там войти. Там, конечно, двери открываются, но, блин, конец карты. А что мне, может быть, тут пролезем? В темноте да не в обиде, понимаешь, что тут сквозь стеночку, нет? Жопа такая сексуальная, прям вообще полноценная мать. Дай войти, как войти-то? Алло, алло, пусти, на пути. Я вижу! Пути меня, продавец, пути, я не могу войти, продавец, здесь какая-то невидимая дверь. Как я? Помогите, мне что-то мешает войти, я не знаю, что делать. Я не знаю, что мне делать, она прямо на Джалете отвечает. У меня 40 секунд осталось, у меня 40 секунд, чтобы пойти в магазин, что делать! Ну да пути меня! Ну пути, пути, пути! Не хочет отпускать! И что делать? Что делать, да, алло? <сёк> Запустите меня, пожалуйста! Я очень сильно хочу купить продукты для мужа! Пожалуйста, кто-нибудь, помогите! Беременной женщине не может пройти! Живот мешает, помогите! На помощь! Что ты смотришь? Помоги! Помоги мне! Как что мне делать -то? Я не знаю, что делать Что, что, что делать? 6, 5... 4, 3, 2, 1. Вы хотите повторить? Я за кадром попросила Дениску как-то пройти, он как-то вошел. Нам нужно пройти здесь дальше. Насквозь давай, давай, давай. Ты справишься, я в тебя верю. Давай. Здесь нужно найти правильный подход в дырку. Давай, давай, я почти прошла. Давай, давай, давай. Ну. Смотри, я хожу сквозь сянный, я волшебник. Я Гудини. Я Гудини. Как мне пройти здесь? Алло, игра, ты чё? Это непроходимый, очень сложный уровень. Очень сложный уровень. Давай, давай. Идти. Секунды. Нет, ну пожалуйста, ну дай пройти. Ну дай, да-да-да. Да-да ну да, дай, да, ну дай, ну дай, ну пожалуйста, ну дай я почти в магазин пришла. Ну кто-нибудь, помогите беременной женщине, что вы там стоите стуканы Помогите беременной женщине, я сейчас рожу. Живот себе раздавлю, Помогите, пожалуйста. Ну я ё... Что-то пошло не так и пришлось закрыть тот симулятор, собственно, поэтому, поэтому плей, э, берем новый. Первый уровень. Ой, а подожди, это мой дедушка со мной рядышком сидит. Здравствуйте, дедушка. А, а что это за дед? Это мой муж. Да ладно, ты гонишь. Пойдем. Ой, какая-ля да, красотка, А это я? Не, ну слушай, здесь девушка посимпатичнее. правда, она какая-то испуганная. Мне кажется, что это за дед? Это мой муж. И это, наверное, мой муж. Блин, что-то он реально старый. Он реально дед. Может быть, правда, я с дедушкой? живу, Какую-то ази азиатскую женщину? Вот смотри, какого хрена? Ладно, пойдемте, приготовлю ему еду. У нас, смотри, какая перчик сексуальная висит. Сексуальные перчики! Кому надо, кому раздать. Давайте я приготовлю завтрак. Это устрицы? Нихера себе мы жрем устриц на этот себе на завтрак. Позовите вашего мужа на завтрак. Это мой муж все-таки, да? У. Какой ты старый, и мы реально с тобой заделали ребенка Не, ну может быть он богатый Как бы, понимаешь Ну, суть потому что здесь есть Эй, Артур, его Артур зовут Иди жрать, скотина, ты безработная Ладно, работная, иди со мной на кухню Ну все, как бы бытовуха началась Артур, Артур, пошли жрать Артур, ну смотри, он даже идет как дедушка Я его даже выше, он уже усыхает Это что сейчас было, она присела Надо ему подать эти самые устрички Нихера себе, мужик, не, ну раз мы жрем устрицы, значит мы богаты Любимый, на, падла, жри Богатая моя тварь. Кушай, кушай, дед, вкусно, дедушка. Следующий уровень у нас. Второй уровень на минуточку. Это что такое? Это супермаркет. С супермаркетами у нас в прошлой игре не, не пошло, но ну, надеюсь, э, в этой это пойдет. Мы то будем истинной матерью. А сид, сядьте в машину, отправьтесь, короче, в магазин. Ну хорошо, что я не сяду что ли в машину. Что я не сяду что ли в машину? Сяду. Я иду. На... Ебаха, что произошло сейчас? Ты видел? Это, это наша машина. А меня может? А если меня здесь машина собьет? А если меня здесь собьет машина? в машину, а где машина? то вот эта машина. Смотри, смотри, комара на меня едет. А -а -а. Комара остановилась. А, -а, -а комара, стой! А -а -а -а, а -а -а -а, что происходит? Я жива. Слушай, он проволок беременную женщину, ребята. Он проволок беременную женщину. Я иду, я иду к машине. Так, тихо. Да куда? стой я не могу дойти до своей машины, меня сбивают машины. Мне нужно дойти, я буду идти брутально по дороге. По дороге летним... Нихера себе, куда... Что это? В смысле троегей? Ну, гипа, вообще тут писец происходит. Здесь машины летают. Здесь машины летают. Это будущее. Нихера себе, сядь на кухню. Да хорошо, все, не надо мне, я знаю, что делать. О, машина наша летает. Так, идем в машину. Я иду в машину. Это наша машина, надеюсь. Дойти бы до нее, у меня 50 секунд, чтобы дойти до своей машины, но я думаю, это наша машина Давай, все, сажусь в машину, Ебай, Я зашла в машину, я е... О, -о, о, да Как так? Подождите, а как ехать-то? Подожди, как ехать-то, ебта? Как ехать-то? Под... Как ехать? Я села в машину, ты что, дурак, что ли? Я сижу в машине, ты дебилай-то, кусок! Где? Где машина-то теперь? Все, поехали, поехали! Ой, блядь, ой, блядь. Вот это. Куда ты? Что происходит? Куда ехать? Что? Подай пацаны, довезить по... Меня. Пацан, вези меня. Давай. комара. Ну, давай, комара, вези меня. Во-во-во, <сёк> смотри, нормально, поехали. Едем. Едем, ребята, мы едем. О-во-во-во. Подожди. Поехали. О, едем-едем. О, смотри, меня довезли. Меня довезли до, до супермаркета. Так, я припарковалась. Я припарковалась, и доехала. Я доехала, я женщина независимая. Так, где там э, это самое? Нам Мне нужно за 12 секунд успеть дойти. Давай-давай-давай-давай. И 9. 8. Хе -хе. Я пришла, мне дали 58 секунд. Мы доехали на машине. Я Лучше пешком шла. Чё-то надо купить какие-то продукты, помидорки, да? Чё, какие-то тут деды, сядь обратно в машину. Нееее я ж не доеду до дома. Я ж не доеду. Можно я дойду пешком? Или надо именно на машине? Ну давайте поедем на машине. Чего мы? чё? зря что ли у нас машина такая черная? А муж мой где? Где мой муж? Во, смотри. Блин. Ребят, ну я не знаю как. Давайте пойдем пешком. Мне кажется пешком будет значительно быстрее дойти, чем я буду ехать на машине. Не сбивай меня, нет, не надо. Я буду идти медленно, томно, с покупками домой. Насрать мне на машину. Ну реально с ней одни проблемы с машиной. С машиной одни проблемы. Мне нужно сейчас главное дорогу перебежать. А я еще не беременна, или мне уже присунули? Да вроде присунули. Смотри. Тут от меня вот шины остались. На машине отвратительно ездить Она не умеет ездить Она плохо ездит У меня 56 секунд, чтобы дойти до дома Я, я дойду Я э, уверенно иду к цели Я уверенно иду домой Я иду такая, все Здрасте я дома. Замечательно, следующий уровень. Мы дошли, мы справились. Так, мой муж сидит и бздит. Он сидит на диване, машина за окном ездит. А я что буду делать? Что буду делать я? Поговори с своим мужем о, о беременности, ладно. Он, наверное, не в курсе, да, что я беременна. Он же, наверное, старый, слепой, не видит ни хера. Поэтому логично. и дорогой, мне нужно кое-что тебе сказать. Представляешь? Ты стал папкой. Так, э, как ему сказать о беременности? Э, чего? Refresh ю, редисайд. Короче, давайте просто скажу, что у меня меняется а, поза. How much you should? You normally? Ну, конечно, у меня 28, наверное, недель. У меня, наверное, 28 недель. How long doesn't it take to have a new baby? А, нового ребенка у нашего 9 месяцев. Это я знаю. Правильный вопрос. А, как долго нужно спать для беременности? Откуда я знаю? Ну, 8 часов, наверное. А, что нужно бить во время беременности? Минеральную воду, холодный напиток, лимон, но ну, я не знаю, биви гейтс. Давайте бевигейтерс. Неправильная ошибочка вышла. А, как ты думаешь, нужно ли вы а, медленно нужно выгуливаться. Слоули, типа я черепаха. А, что ты будешь жрать? Сэндвич, шоколад, Хелси, а, health, ну, Хелси. Хелси мил. Я прошла его проверку. Он меня проверял. Старый дед меня проверял. Это был тест, понял? Это был тест на беременность. Дед что-то знает, чего не знаю я. Потому что он задал такие вопросы, на которые я не знаю ответ. Дед реально шарит. Дед реально шарит. У нас тут не так много уровня осталось, но я думаю, что дальше будет горячее. О! Собака? Я что, сейчас должна беременна убирать какахи за собакой? Это он мне подарил собаку, накормите вашего голодного питомца. А что он сам питомец пропитание не может добыть? Там пошел, мышь словил. Пес, иди сюда, я тебе сейчас дам еды. Ой, там какая-то штучка. Это что, рамен? Нормально, мы богатая семья. Мы на завтрак ели устрица, собаку кормим раменом. Все нормально, у нас как бы богатый песик. А ребенок у нас будет есть, я не знаю что, манго. На, пес, жри. Вкусно тебе? Вкусно тебе, псина? Все, это прошли мы. Позвоните доктору. Сейчас позвоню как доктору. А, доктор, у меня тут бесконечные э, роды, понимаешь? Алло, мне нужно что-то, видимо, куда-то нужно ехать, да? Спасибо, что э, это выслушали меня. Что нужно делать? Отправляйтесь. Ой, нет, не мне нужно будет ехать на машине. Я с мужем поеду. Там в ДТП моя машина устроила, посмотри. А где больница-то? Где больница-то, ети больница твою мать? Может быть, я до больницы пешком дойду? Безопаснее будет пешком до больницы идти. Ой, там, по-моему, далеко. Давайте я попробую пешком дойти. Я попробую дойти пешком, потому что так будет э, целее. Нужно медленно прогуляться. Знаешь, вот это вот муж сам дойдет. Пусть муж... Не, я нам не дойду. Да, там далеко нужно ехать будет на машине. Но я уже не успею, так что придется начать сначала. Может быть, меня кто-нибудь довезет? Вот проблема в том, что машины устраивают ДТП. Госпиталь... я иду. Я иду. Очень пафсны. О, вот тут и сокращалочка. Смотри, у меня есть 20 секунд, чтобы присунуть свою жопу до точки назначения. Дец. Восемь. Никогда не было так напряженно идти до больницы. 7. 6. 5. а Лохи! Я пришла в магазин. Ой, в магазины. В больницу Госпиталь Все, следующий уровень будет уже в госпитале Сейчас нам это с тобой послушают Ой-ой-ой, поэтому... ты что так прыгаешь? Там, смотри, врач сидит а, Время, а... что-то о вашей беременности, видимо, поговорить Откуда я знаю, что там они хотят? У нас беременность А почему в акушер... у... акушера-гинеколога какие-то голые мужики нарисованы? Здрасте Здрасте, доктор а, Давайте пройдем на кровать Ладно, я лягу на кровать это вообще -то... А что у тебя кровать здесь? Что? Что? Мы родили! Так мы там еще беременны? Смотри, он двух детей мне держит. Отправляйтесь домой. Слушай, а, дорогой, а можно я пойду пешком опять, а? Едем домой. Едем, едем мы домой. Главное доехать, ей-богу. О, о, ой, приехали. А, подожди. О, нормально. да поехали. Короче, я пошла пешком. Я пошла пешком, мы реально не дойдем. Не, не дойду. Я, конечно, вижу наш дом, но с такой вот скоростью ходьбы за 13 секунд мы не дойдем. Да. Походу мне придется выписываться еще раз. 6 секунд, 5 секунд, 4 секунды, 3, 2, 1, соси. Что? что он делает? Он учится с детства ручками, ручками, ручками. Я за кадром, кое-как доехала до этого летить твою мать дома, кое-как. Но я это сделала, я доехала, я взяла, ехала, долго ехала, но приехала, ё-моё. Тут осталось всего ничего, всего лишь три уровня, три. У нас дети сидят там вот такие это самое, смотрят, смотрят. Дети что-то там шурудят. Два ребенка у меня родилось, два. Прикинь, ну чё, позаботься о малышах, положи их в ванную. Ты их решила утопить? Кажется, она решила их утопить, ребят быть не надо прикинь она их сейчас возьмет и утопит это будет страшно но ну, извините дети не смотрите на такое ой а чё Этот уже стоит возьми шампунь ни хера себе это уже стоит шампунь я беру шапунь шапунь знаешь что такое шапунь шапунь это делает шпунь шпунь давай мой Мылих. возьми суп суп это есть еще мыло суп это мыло а беру мыло мыльте жопу Мойтесь. правильно у меня такие самостоятельные дети сами моются я беру полотенчик все уровень закончен у нас девятый уровень еще два и мы с вами познаем все прелести материнства Опять в магазин? Не, ребят, я не смогу доехать второй раз до магазина. Пожалуйста, можно хватит с меня машины? Хватит с меня машины! Садись в машину и отправляйся в магазин. Можно я пешком дойду? Пешком как-то получалось до этого, и сейчас получится. Я сажусь... Мою машину какой-то мудила все время переворачивает. Как я могу в теории доехать? Как я могу в теории доехать, если какой-то муж... Муж... Этот самый переворачивает мою бибику Я никак не могу доехать, понимаешь? Никак, я даже выехать не смогу отсюда А, смогла, давай, и заднюю Да куда ты меня, ну куда ты что делаешь? Ты дурак, что ли? Я так не доеду, о боже О, спасибо, разверну, так, поехали По чуть-чуть, по газам, по газам Я водить не умею первый день за рулем, спокойно Спокойно, спокойно, спокойно Е-бой, доехали, Входи бой выходи на... Выходи из машины! машины А то потом не уедем отсюда Так, что мне нужно здесь купить? Вопрос Опять помидорки, опять огурцы. Блин, у нас, конечно, фетч с мужем своеобразный. Ну что поделать. А что не устрица? Что не устриц? устриц? Все, отправляемся домой теперь, да? Отправляемся теперь мы домой нужно сесть в машину. Где моя машина? вот стоит моя машина. Какие-то мудаки ее развернули. Развернули, прикинь. Вот говно. Развернули мне тачиндру. А как я ехать? Так быстрее есть. Так, отстань, отстань. Да, я проеду. Пусти. Пацаны, я домой. Все, я домой. Все, выходим. Выходим. Тормози, дебилка. Выходи домой, все. Быстрее, быстрее. Шинели, шуруй домой. 9 секунд 9 секунд давай 4 секунд я смогла я дошла до дома я дошла до дома очень сложная игра ребят не советую вам не играть очень сложная столько нервов ух но мы справляемся мы теперь знаем всю боль материнства вот почему материнство это так сложно но я стараюсь быть хорошей мамой я кормлю мужа устрицами а собаку раменом я хорошая мать Вот пиши в комментарии ты хотела бы быть моим ребеночком последний уровень что же он нам преподнесет мои дети наконец-то вырастут и начнут опять собаку что ли кормить ты что серьезно что ли И это нечестный я уже это делала. Покорми свою голодную собаку. Нет, какое-то говно. В общем, такая получилась игра. У нас немного в конце с вами на этого лесамбле. Потому что собаку мы уже с вами кормили. Как тебе эти игры? Пиши в комментарии. Я в роли мамочки тоже пиши в комментарии. Подписывайся на канал. Увидимся уже очень скоро. Люблю тебя безумно. Пока.